А слава малеку. Добрый вечер. Так было. Как справа? Мы с нами, мы с ними А? А? Минимально надо нас менять все Слава Украине. Син долбоев или кем? Слава Украине. Ничего не горит. Свет горит, газ горит. Все горит. О, нифига, вы а русские, а вы знаете, что ли? в России ли? пиздят. А в России пиздят. Вы русские знаете, что ли? Заговорили русских? Аллилуйя вот знаете вот вы верите смотрите как я вас научил русскому языку да быстро и понятно начали нормально общаться и друг друга понимать. я так с вами разговариваю потому что вы не понимаете украинскую меня тут суляли все надо это мне? было не по-русски, наверное. Ну, вы же тоже не по-русски разговариваете. Вы будете по-своему, я по-своему буду общаться с вами. Нормально же это. Ну, я тебя по-твоему понимаю, а ты ну, меня по моему ты... разумеешь? Ладно, меня сейчас. Укей, мы с Что я сказал? Да я не знаю. Ну, а вы же, вы же, вы же сказали, Украине что мне... Сказал. <свят> <свят> Путин Пуилу. Вам сколько лет? 33. 33, мне 40 лет. Вот вы дожили до 33 лет, да? А у меня такие не нажили. Почему? Нет, просто... Я извиняюсь, смотрите, руку на сердце вложу. Я извиняюсь, мне 33, а вам 40. Вот, а про ум давайте уже не говорить. Почему? Вот смотрите, на меня посмотрели. Ну, на... нет. Э, маленький, маленький пример. Нет, э, меня... Подождите. Все... подождите, подождите. А вы просто так долго все это так объясняете, вы просто малого не понимаете. ты сидишь у дома. Правильно. Ну вообще дома у себя. Если к тебе придут чужие люди и ты хочешь защитить свою семью, что ты будешь делать с этими людьми, которые пришли тебе сделать зло? Делает зло. Что а ты когда с ними а будешь когда делать? вы приходите, ты их будешь бить. Я согласен. Ты их будешь бить по любому, правильно? Нет, вопрос вот и я бью, вот и я бью, и мы с пацанами бьем всю спецоперацию. Ну, не всю, на своем фронте. Получается? Вот, маленький пример. К нам Ладно. не нужно ходить. Ладно, У хорошо. нас сумма пакетов не хватает, мы вас просто хорошо, возле хорошо, дерева хорошо. ложим и хорошо. на вас. Хорошо. Ну, не на вас конкретно, пацану вы... вы... А теперь вы... я слушаю. Вы говорите, вам 33 года, да, мне 40 слышно меня хорошо меня слышно хорошо э -э, я не хорошо а, смотрите вам 33 года до да? 33 года вам да а выглядите как 55-летний мы уже. хотим, чтобы нам не лезли тараканы. Мы заебались бить. Мы хотим тоже быть женами, сёднями, семьёю. Ой, да, вы, блять, вы, вы будете женой, Вы будете женщина. Скоро, скоро, или... скоро, скоро будете женщины. Зарас жалко. Скоро будете женщинами. Как вы говорите. Не беспокойтесь. Скоро России не будет, как вы говорите. Вы хотя бы вот. Мои слова да Богу в ухо. Я, я вам позаю. Послушайте меня. Как Зеленский стал президентом, вы такие клоуны стали все вместе? Вся Украина клоун. Пизди, пизди, твой голос неприятен. Сказочный. Короче, из двухсотыми из я не разговариваю будущими.